Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Ивана и вопрос следующий. Нужно ли подписывать документы для участия в торгах по банкротству на бумажном носителе или достаточно это сделать с помощью нашего ЭЦП? Давайте разбираться по порядку. Все торги по банкротству проводятся в режиме онлайн на специальных электронных торговых площадках, сокращенно ЭТП. Все документы, которые мы загружаем, все нужно подписать этим ключом. А что делать с документами, нужно ли их предварительно подписывать или уже достаточно этой подписи, этого ключа? Смотрите, желательно, чтобы все документы имели вашу подпись. Для этого мы с вами берем каждый документ, заполняем его и уже готовый вариант распечатываем, ставим на вашем распечатанном варианте подпись. И уже этот документ с вашей живой подписью сканируем. Проследите, чтобы подпись ваша была синей ручкой, чтобы она отличалась от черного цвета вашего документа. И скан этого документа вы уже загружаете на электронную площадку и дополнительно подписываете электронным ключом вашим ЭЦП или КЭП. Вот так вот все просто. Есть, конечно, и другие нюансы, все нужно соблюдать, это мелочи, поэтому обязательно будьте профессионалами на торгах, пусть все ваши документы, все ваши заявки принимаются, участвуйте, зарабатывайте, всем отличного настроения. Если вам было полезно это видео, если оно вам понравилось, ставьте класс, если вы хотите получать новые ответы на вопросы, подписывайтесь на наш канал, если у вас есть вопросы, пишите прямо под этим видео или задавайте вопросы на наших специальных разделах. В соцсетях или на сайте, мы всегда рады вам помочь. Всем отличного настроения и всем пока!